Здравствуйте, мои дорогие любимые! Очень вас рада приветствовать на своем канале Астрология Сверх и Белашвиля. И сегодня мы поговорим о том, что нам приготовили звезды в наступающем периоде уже в весеннем месяце марта. Я надеюсь, что вы себя уже гораздо лучше чувствуете, потому что зима уже отступает. И в марте нас ждет много приятных событий, и это касается в том числе романтической темы. Я поделюсь с вами прогнозом для каждого знака зодиака. И, конечно же, самом начале очень хочу поздравить всех представительниц прекрасного пола человечества с этим замечательным, с этим сильным, красивым, нежным, очень-очень женственным днем 8 марта, который мы будем отмечать уже на этой неделе. Пусть в жизни каждый из вас будет любовь, гармония, чувство взаимности, чувство уважения и, как всегда, любви. И как всегда хочу напомнить, что мы на этой неделе будем проводить встречу по нашему очередному солнечному лунному циклу посвященному э, теме финансов если вам это действительно сейчас необходимо, то я вас всех как всегда приглашаю присоединиться на нашу закрытую встречу которая пройдет 6 марта практически в преддверии всех праздников весны я буду рада видеть каждого из вас, ссылочка как всегда находится под данным видео, присоединяйтесь прекрасные результаты уже очень-очень многим помогли изменить свою жизнь. И я надеюсь, что вы уже были в числе нашей, в числе школы астрологии Верско-Блашвили, где мы все эти события с радостью уже э, празднуем. Ну а если вы еще не с нами, то, конечно же, я вас всех буду очень и очень рада видеть. Ну и традиционно мой гороскоп подготовленный для журнала ⁇ Космополитен ⁇ который я для вас сегодня расскажу на неделю со 2 по 8 марта. Тоже приготовили звезды нам первому знаку зодиака Овну. Ваш партнер на этой неделе будет нуждаться в дополнительном внимании. Помните, пожалуйста, об этом, но встает вопрос, как же дать ему столь нужное ожидание. А лучший вариант для вас – это романтическое свидание, конечно же. И, конечно же, не просто как бы какое привычное, а какой-нибудь с очень такой личной особенной изюминкой. Подумайте, пожалуйста, что вы можете сделать и не забывайте о вкусах своего партнера. Что его может порадовать? Способны ли вы, если не удивить, то хотя бы угодить? Вот такой вам совет дают звезды. И наверняка вы уже прекрасно догадываетесь, какие уже ключи необходимо будет использовать для этого. Тельцы. У вас на этой неделе как это ни странно романтика вроде бы и сильна, но немножечко отойдет на второй план придется немножечко подождать а вот уже возможно ближе к выходным у вас появится возможность побыть вместе и как приятно без посторонних и лишних людей в вашем идеальном союзе а пока будет идти будняя неделя будет немало других забот которые нужно будет вам тоже успевать сделать и очень может быть что на горизонте нарисуемся Родственники вашей второй половинки, не пугайтесь это тоже нужно. И, как вы понимаете, вам придется потратить на них львиную долю своего времени. Также не исключено, что в процессе могут какие-то быть трения, несогласия или даже разногласия с вашим партнером. Будьте, пожалуйста, бережны и не, по, не попортите праздничек. Близнецы. Вторая половинка, мне приятно это говорить сейчас, уже готовит для вас сюрприз. И будет очень предусмотрительно и правильно заготовить тоже какой-то ответный подарок, если, конечно, вы понимаете, о чем можно в благодарность поблагодарить вашу половинку. Главное, чтобы все было чистого сердца. И стоит, конечно же, обязательно обдумать возможность вашего уединения какого-то свидания. Самые лучшие варианты, которые можно придумать на предстоящую неделю, это какой-то очень необычное, нетривиальное место Обязательно посетите что-то такое, где вы еще раньше не были Ну, как вариант, можно придумать весна уже все-таки как-никак Вечер на крыше, но романтический Это не обязательно должно быть открытой террасой Но что-то такое, что вас приятно удивит И вашу половинку, естественно, тоже Раки, вас звезды не очень сильно балуют на этой неделе к большой моей грусти. я надеюсь, что вы, подготовившись к этой информации, будете правильно действовать. Потому что, возможно, разногласия в предстоящие 7 дней. Ваша вторая половинка, ну, никак не захочет уступать своей позиции. Вот бывает такое. И упрямство будет раздражать вас лично, но, к сожалению, ничего не поделаешь. Примите, как это и есть. Примирение для вас может сложиться очень долгим и далеко не безболезненным. Поэтому но Будьте еще раз подчеркиваю, более аккуратны во всех событиях, которые будут на этой неделе, и вы способны на то, чтобы справиться с этим конфликтом. Самое главное никогда и не, не отпускайте все на самотек. Тогда с ситуацией вы сто процентов разберетесь без лишней нервотрепки. Львы у вас тоже могут на этой неделе назреть какие-то странные моменты, доводящие вас до конфликтов. Но ничего существенного звезды не гарантирует и даже не предсказываются. Конфликты бывают всегда и у всех. Более того, будьте, пожалуйста, более, так скажем, избирательны в своих каких-то действиях, потому что действительно от вас будет зависеть очень много. И лично вы будете способны повернуть все так, что ваша вторая половинка не будет вас упрекать в случившемся. Я повторюсь, что очень много будет зависеть от вас от вашей изобретательности и сообразительности в будне на этой неделе лучше не назначайте свиданий, а вот какой-нибудь обязательно приятный сюрприз для своей второй половинки придумайте что-то сделайте и если у вас получится придумать то это будет очень хорошая идея которую обязательно нужно будет осуществить девам моим дорогим девам звезды на этой неделе на предстоящей неделе обещают, и стоит, в общем-то, быть готовым к каким-то очень ярким, приятным и трогательным действиям со стороны вашего возлюбленного. Нас, ну, сами вы тоже не сидите на месте, пожалуйста, потому что от на ваши отношения, безусловно, только лишь выиграет, если вы тоже посуетитесь, как говорят, для вашей половиночки. Почему бы не помочь ему в каком-то важном деле? Может быть, что-то действительно от вас требуется сейчас, где ваша помощь будет еще более необходима. И вам за это будут очень-очень признаться -очень и за ваш посильный вклад в это дело вам обязательно вернется многократно весы весам нужно все время помнить о том что не предстоящей неделе обстоятельства будут всячески провоцировать вас но ну, на так называемую ревность да да да поддаваться эмоциям кстати не следует потому что ваши подозрения совершенно не оправдаются а вот лучшие стратегии будет просто забить как говорят по-русски на происходящее пытаться сосредоточиться на положительных эмоциях но ну, скажем от чего бы не проявить какое дополнительное внимание к своему партнеру вот такой момент скорпионы для тех скорпионов которые еще не обрели вторую половинку вам следует еще ну, самую малость потерпеть потому что человек уже практически на горизонте и вот-вот уже появится. Быть может, на предстоящей неделе вы уже услышите какие-то вести или новости о нем от общих знакомых. Либо, может быть, даже у вас произойдет какая-то даже встреча, которая вполне возможно, что перевернет всю вашу жизнь. Будьте готовы во всеоружие, мои дорогие скорпионы. Стрельцы. Вы у нас на этой неделе имеете крайне высокие шансы на то, чтобы предстоящая неделя создала возможности для того, чтобы с тем человеком, кто вам понравится, приглянется, могли сложиться какие-то интересные ситуации. Но, конечно же, торопиться с выводами, если все сложится хорошо, безусловно, еще крайне рано. Но предпосылки для того, что это все может развиться в полноценные и даже семейные отношения, довольно существенные. Козероги. Козерогов можно и поздравить, и даже огорчить. Вот такие вот звезды на этой неделе для вас. Человека, который будет с вами всю жизнь... Я не думаю, что вы на этой неделе повстречаете или может быть что-то в вашей жизни случится неожиданное. Но... Зато шансы создать какой-то союз, в принципе союз, на этой неделе есть все предпосылки. Поэтому те люди, которые будут появляться в вашей жизни, они придут не на один день, отношения могут продлиться и месяц, и два, и может быть даже больше. Однозначно могу сказать, что скучно вам точно не будет. А вот пока еще не решается судьба вашего сердца, почему бы не взять это? альтернативу, как некий приятный вариант для того, чтобы не скучать в одиночестве в ближайшее время. Водолеи. Вот кому-кому, вот а вот водолеем можно даже позавидовать, потому что у вас, как говорят звезды, появится тот человек, с которым захочется, очень даже захочется начать отношения. И этот человек будет откликаться вам взаимностью. Если же любимый человек у вас уже есть, то небесное светило рекомендует вам сосредоточиться на его желаниях. Постарайтесь, пожалуйста, ему угодить. Хотя вторая половинка этого и не озвучивает. Она, тем не менее, очень остро нуждается в вашей заботе и теплых эмоциях. Рыбки. Ваша невнимательность к партнеру – может иметь крайне неблагоприятные последствия, даже, может быть, я бы сказала, плохие последствия. И лучше, как говорят звезды, пересилить себя и проявить больше активности. А вот о ревности, пожалуйста, дорогие рыбки, забудьте. Она нисколько вам не поможет, а только лишь навредит. Не исключено, что на почве подозрений возникнут какие-то перепалки между вами и вашим партнером. Так вот, чтобы этого не случилось, чем быстрее вы урегулируете эту ситуацию, тем, безусловно, будет лучше. Лучше для всех. И затягивать, безусловно, не стоит. Итак, мы... Познакомились со всем гороскопом для каждого знака Зодиака. И в завершении я еще раз вам советую, поздравляю и желаю самого лучшего. А советую я всем вам быть очень большими молодцами. Почему? Потому что Венера у нас переходит из очень огненного страстного знака Овна. И будет на этой неделе находиться уже в своей обители, в знаке Тельца. И ближе к 8 марта соединиться с Ураном. Это планета силы, мощи непредсказуемых и страстных каких-то событий в жизни любого человека. Поэтому э, это хорошее знаменование того, что могут случаться союзы в нашей жизни, и эти союзы будут очень даже яркими. Поэтому не сидите, сложа руки дома. Если вы одиноки, обязательно отправляйтесь куда-то в общественные места, появляйтесь где-то, сверкайте, и не грустите в одиночестве. Обязательно знакомство очень вероятно для большинства из нас. И я очень желаю всем одиноким найти свои вторые половинки. Ну а тем, кто состоит в отношениях, конечно же, эти отношения беречь и гармонизировать. До скорых встреч!